Всем привет! Давайте поговорим о магии. Магия, она всегда рядом. Ее даже можно пощупать. Но для этого нужно углубить контакт с самим собой, позволить себе быть собой, не стесняться своих желаний и реализовывать их. Маг – это человек, который знает свою силу и умеет ею управлять. Понять, какая сила у вас есть и подходит именно вам, Довольно сложно, но когда вы понимаете, то вы начинаете получать опыт и направлять эту силу вовне. Насколько, в общем-то, ты углубился, настолько можешь вырасти. И самое главное – это практика. Всегда процесс, всегда пробовать, всегда отслеживать. Объяснить, как это работает, очень сложно, практически невозможно. Но я точно знаю, что огромная сила скрыта внутри каждого человека. И важно искать в а, себе учителей, которые смогут вашей энергией а, помочь проявиться, чтобы она смогла прощупать этот мир, и чтобы показала мироздание вам, что за энергии сейчас пронизывают пространство, как они проигрываются в вас, да, как а, вам реализоваться чтобы быть здоровым, успешным, счастливым. Это все энергия и информация. Вот для меня это однозначно Таро. Я люблю Таро, я с ним разговариваю, я задаю вопросы, получаю всегда ответы, послания. И информационное пространство, вот оно сильно прописано магией энергии. Но важно сначала внутри себя навести порядок, и тогда вы услышите это. И уже потом нужно начинать магичить, потому что пока вы это не услышите, у вас ничего не получится. Но сознание – это, в общем-то, наш основной инструмент. Потому что программируя свое сознание вот в эту новую эпоху, можно вырваться совершенно на новые возможности, взлететь. Да? Это очень увлекательно и очень интересно хотя бы даже потому что ты начинаешь себя ты прорабатываешь себя, ты проявляешь внимание к себе, ты делаешь себя лучше. Поэтому магия это конечно мысль это некая психическая энергия. это энергия, которая обладает сознанием и она присутствует у каждого человека. Но это такое некое импульсное движение психической вашей психической энергии. По большому счету, это можно назвать даже психокинетикой. Психокинетика – это, в общем-то, адаптированное социальное название слова «магия». Магия – это не колдовство. Это движение в мире через познание этого мира, через совершенствование себя и через сборку себя. Что у нас получается? Что человек своей собственной энергией, своего сознания, которое он порождает, да, Её, ну, порождает эту энергию мозг, сознание, он может ее куда-то направить. И это такой концентрированный тип излучения психического. Да? То есть человек может ее излучать, а вернее проводить, потому что все-таки человек проводник, а не генератор. И проводя эту энергию на какой-то предмет, объект, на какую-то ситуацию, этот предмет или ситуация могут меняться. Почему они будут меняться? Да потому что до этого, в этом предмете или в этой ситуации вашей психической энергии не было. Эта энергия была в вашем сознании. И поэтому вот, например, этого, пример такой, бывают вещи, которые в материальном смысле ничего не стоят. Но вы берете их в руку, в руки, да, и ощущаете, что это вас греет, вам это доставляет приятные эмоции, или вы не можете без этого, вам надо, чтобы эта вещь была всегда рядом с вами. Эта вещь пропитана вашей психической энергией, она свойства своей изменила. Вы можете пойти в магазин и купить точно такую же вещь, но она будет в корне отличаться от той, которая вам дорога. Потому что та, которая в магазине, она пустая, а та, которая ваша вещь, она пропитана вашей психической энергией. И на основании вот вышесказанного я абсолютно уверена в том, что магия существует. И очень бы хотела, чтобы и вы поняли, что она существует и что с помощью нее можно прекрасно свою жизнь улучшить.